заглянуть в себя. Вот как строится человеческая, человеческая речь. Ибо мы вечны. А это значит, что если мы не заглядываем в себя, то вечно будет все, всякое уродство и всякая дрянь. Потому что она нашими материей, наших чувств поддерживает, из нас вырастает. И она будет сменяться. Сегодня будет одно безобразие, а завтра другое безобразие. Поэтому само по себе безобразие не имеет значения. Если мы нас на нем зациклить, и мы в себя не заглянем, то будут другие безобразия. Они сами по себе поэтому не интересны. Нечего ругаться и обвинять других. Нужно в себя заглянуть.